Свет мой зекало скажи Покажи мне кто тут G. Кто был на районе Поставлял барыгам кирпичи Передайте мне ключи Передайте мне ключи Мира мира он дал волк радусь На них я вор ночи На, на, на, на мне 5 цепей Никто не заберет до ни одной Коврики, самолеты, пью пиваси, курю папиросы, дивлюсь на вас высоты.